Подскажите, пожалуйста, как эзотерически сдать квартиру в аренду. Эзотерически сдать квартиру в аренду необходимо Так, необходимо в этой квартире каждый день рисовать плюс мысленно посреди квартиры. При этом представлять, будто рисуете плюс на каждой стороне этой квартиры и делайте так плюс ставите то есть это добавить произносите клиентов жильцов на другой стене еще чего-то еще чего-то и так везде поставили плюсы обвели запечатали со словами Махумха Хохри. тем самым добавили плюсы для жильцов увеличив потенциал движения тех людей которые вам необходимы скажите пожалуйста я слушал вашу первую ступень мне не удалось сразу же выбрать духовное имя могу ли я снова выбрать пожалуйста да